Привет, нсп Запись сегодняшнего видео, конечно, является закрытой для нашего внутреннего пользования. И многие, многие меня спрашивают, почему я там стал записывать информацию для всех, общепользовательскую. Потому что я считаю, что у нас нет разных веток в НСП, у нас есть одна популяция нсп которую нужно развивать, интеллектуально развивать, если вы будете применять многие вещи, которые применяю я то вы будете одинаково и эффективно развиваться. Даже если вы частично примете какие-то вещи, которые могут быть применимы, то вам это может помочь развиваться, вести себя как-то по-другому и так далее. Ну и безусловно, изготовлением там, книг, роликов я стал заниматься достаточно давно, и за там, предыдущие полгода написал 8 книг, единственное, что выпустил только пока одно. В одной из книг новая позиция – выложил информацию о том, как правильно себя вести нам, сетевикам, для того, чтобы правильно позиционировать то, чем мы занимаемся. Потому что очень важно, именно излучать вот этот вот не только позитив, вот этот вот не только желание кого-то подписать, а излучать состояние, при котором люди скорее сами спросят, чем вы занимаетесь, чем вы начнете кого-то убалтывать и, в конце концов, уболтаете. И задача сегодняшнего ролика – рассказать вам некоторые основные особенности нашей работы с вами, то, что мы с вами делаем. Да? Это действительно дело, которое стоит осваивать. Ну, сегодня я хотел поговорить о том, что нам важно научиться выпячивать то, чем мы занимаемся. То есть… Первое слово «выпячивать» – оно действительно уместное, потому что если мы не выпячиваем, то мы э, стесняемся. То есть адекватно относиться мало кто может то, чем он занимается. А стесняться – это э, постоянно увиливать от ответа, придумывать, что же такого ответить человеку, который спрашивает, чем вы занимаетесь. Меня если спрашивают, чем, чем вы занимаетесь, я говорю, вот я работаю в такой индустрии, как сетевой маркетинг ну вот это правда, то есть я считаю, что это прямо, ну совсем прямо. Другой вопрос, что да, некоторых людей это отпугивает, и они думают, что я их там буду болтывать. Да мне вообще по большому счету, по барабану, что они там себе думают, потому что от их мнения моя жизнь вообще ну, никак не зависит, по крайней мере сегодня точно. То есть, и задача такова. Когда мы разговариваем с человеком, задача показывать то, что мы занимаемся достойным делом, что мы относимся к нему серьезно. То есть первый момент это показывать продукты, которыми мы пользуемся. Многие это стесняются. Я рекомендую это делать вот максимально а, гордо, максимально прямо осознанно. То есть вот у меня там дорогой автомобиль. И в автомобиле у меня лежит и книга, и бутылка с хлорофилом, и.. А, у людей ассоциация книги, бутылки с хлорофилом и меня примерно схожая. Потому что очень часто сетевики, они вот выбирают все самое потешевле, там потертые пакетики, значит, какие-то вот транспорт, самый бюджетный. Значит, и вот когда представляют то, чем они занимаются, они делают это даже с каким-то, ну, ну, стыдом. То есть, вот, этого, вот это надо убирать. То есть, надо гордо заниматься тем, что выпячивать, Свои достоинства, да? то есть у нас достоинство есть, это хорошее высочайшее качество продукта. Этого достоинства нет у многих других, которые умудряются даже лучше, чем мы, рекламировать свои продукты. И э, об этом вам стоит помнить, то есть некоторых людей э, будут слышать лучше, чем вас, за счет того, что они просто несут свое дело города. Давайте для начала э, элементарный аксессуар, да. сумка, да? То есть чем э, дороже ваша сумка, тем э, лучше люди воспринимают то, что в ней находится. Если это драный пакет, то, безусловно, в драном пакете восприятие будет похуже. В сумке находится то, чем я пользуюсь. Если я там где-то еду, в сумке находится цинк. да. Я часто этим занимаюсь. Я показываю людям, как я этим продуктом пользуюсь. Я при вас его съем. Гордо показать человеку, что мы Являемся активными потребителями, являемся теми, кто, кому нравится этот продукт, цинк, повышает настроение, способствует выработке тестостерона. Ну, мужчина, мне кажется, очень классный продукт, а молодежи хороший для кожи продукт. То есть, об этом просто надо говорить. Второй продукт – нутриберн Белковый коктейль наш, в котором нет углеводов. Это коктейль с хромом и биофлавоноидами. Это помогает усваиваться лучше белку. Тут есть несколько видов белков, многокомпонентный продукт, который усваивается как через 20 минут, так и через 5 часов. То есть смысл в том, что это продукт, который, если я кушаю, то э, мне не тянет наедаться мясом. То есть я люблю вкусно покушать, как и, наверное, многие другие. И если я кушаю белковый коктейль, то меня не тянет на какие-то белковые продукты. То есть я делаю то, что мне нравится. То есть понятно, что здесь очень качественные белки, есть сывороточный белок. Там сывороточный изолят, здесь много классных белков, но задача наша показывать свое отношение к продукту. Не сказку, когда вот нас спросили, мы тут же раз и... Баночка, баночка, баночка, какая да, она хорошая, вот такая замечательная, вот у нас покупаете. То есть это вот смотрится дешево, как на рынке. То есть я балдею от этого продукта, потому что, потому что, потому что. Пусть лучше сами спрашивают. А если не спрашивают, то это не кандидат. То есть не надо превращать каждого в кандидата, потому что не каждый наш кандидат. Значит, основная задача в том, чтобы выявить вопросы у людей и правильно на них ответить. Ответить своим отношениям. Следующий момент. Выпячивайте то, что вы читаете. То есть если вы читаете книжки про сетевой маркетинг, кладите их на видное место. Во-первых, таким образом к вам могут начать приставать сетевики спрашивают, что вы читаете что вы изучаете во вторых у людей иногда складывается мнение о стим-маркетинге по каким-то другим источникам и когда вы сидите как будто потребитель то есть вы не дистрибьютор вы изучаете эту тему и вам она нравится и вы начинаете говорить свое мнение о том что здесь написано или что написано в сетевой литературе то есть вы не говорите с человеком что вот это я а Вы говорите о том, что вот это мне нравится. И вот это мне нравится, то, что у меня здесь в сумке, потому что я этим наслаждаюсь. И когда мы эту позицию улучшаем, люди начинают лучше воспринимать то, что мы рассказываем. Причем мы тогда выявляем более достойных кандидатов. Мы не уговариваем дохлых и слабых, которых можно уболтать. Ведь если вы заметили, когда начало человека чуть поднадавить, есть люди, которые фыркнут, и на них больше никогда не надавишь. А есть люди, которые поддадутся дурному влиянию, скажем так, и начнут кушать наши добавки. То есть смысл в том, что задача не слабых людей подписывать, а задача выявлять людей, которые способны развивать наш бизнес. Наша задача не только искать тех, кто хочет, а еще и тех, кто способен. И когда мы находим тех, кто способен, мы будем работать с качественными людьми, с качественной командой. С вами был Зайцев Алексей.